Вместить два желания в одном – качественные пластиковые окна и очень выгодную цену легко. С новой компанией «Пластиковые окна даром». Мы находимся на Советской 19. В честь открытия у нас большие скидки. Мы не гонимся за большой прибылью. Мы делаем свою работу качественно и профессионально. «Пластиковые окна даром». Телефон 57997.